здравствуйте дорогие девушки на связи с вами надежда шадрухина и я успешный интернет предприниматель счастливая жена и мама которая на протяжении трех лет помогает таким же мамам как и я начать свой бизнес в интернете с минимальными вложениями и сегодня я хочу поделиться с вами своим опытом как я без бабушек и дедушек рядом без нянь научилась вести свой бизнес, не выходя из дома, и воспитывать двух погодок. Сынок Илья и дочка Любочка, которые еще не ходят э, даже в садик. И первое, что очень важно, и то, что мне помогает, это режим дня. Безусловно, я четко знаю, когда мои дети просыпаются и, и спят днем как раз таки в это время я очень активно занимаюсь своим бизнесом то есть я просыпаюсь до того как проснулся илья а если проснулся илья то значит конечно же и люба проснется есть, за два часа до до его подъема и второй момент я работаю в дневное время когда моя дочка спит а сынок уже, соответственно, уже понимает, что мама работает, и я ему какое-то занятие даю, и он занимается. И я знаю, что очень многие мамы считают, что только после того, как ребенок ушел спать на ночь, начинается такая серьезная и бурная деятельность, знаете и я этим тоже грешила признаюсь честно но в какой-то момент я поймала себя на мысли что если я начинаю работать ночью то я потом да не могу заснуть и более того с утра я чувствую себя очень разбитой. то есть я прям крайне вам рекомендую перейти на то чтобы ложиться вместе со своим ребенком ну либо там немножко попозже то есть до 23.00, в зависимости от того, какой режим у вашего ребенка. И лучше вставать на 2 часа раньше, чем просыпается ваш ребенок. И тогда у вас будет уже как минимум 3-4 часа свободного времени, если это ваш ребенок не ходит в сад. Который вы сможете потом уделить своему бизнесу. Второй момент это то, что я постепенно приучала и приучаю до сих пор своих деток к тому, что мама работает. Безусловно, иногда с этим бывают сложности, особенно с дочкой, так как ей еще и полтора года нет. Конечно, дети могут капризничать, нервничать, и им может это не нравится. Но постепенно я вижу, что они к этому привыкают. Но тут очень важный момент знаете не переборщить то есть не надо сел сразу уже такая и сидишь два часа ребенок в истерике бьется а вы занимаетесь там бизнесом нет это не про то то есть вы постепенно начинаете например с 10 минут потом увеличиваете до 20 минут и ребенок постепенно будет привыкать и поймет что у мамы есть время когда она работает и третий момент безусловно тоже очень важный это то что все бытовые вопросы и я научилась делать вместе с детьми раньше было как например если я отправляю своего мужа на провоку с сыном то я начинаю быстро стирать там убирать готовить в общем, получается, что на время, когда меня вроде оставили отдохнуть, а я занимаюсь активной деятельностью. И когда мой муж с сыном возвращаются да, с прогулки домой, я как выжатый лимон. А муж все время удивлялся. Ну мы же тебе дали время отдохнуть, ты же отдохнула. А мне очень тяжело было объяснить ему, что в это время я не отдыхала, а как раз-таки занималась да, делами по дому, домашними делами. А сейчас да, я вместе с Ильей, с Любой готовлю кушать. Мы вместе полистосим. И понятно, что это занимает, возможно, како как больше какого-то времени и да, количества. И потому что да, это... Больше всего все-таки как игра, но тем не менее со временем это становится уже как нашим ритуалом. То есть ребенок просит меня вместе пропылесосить, там, помыть полы, протереть, протереть пыль, помыть посуду и так далее. То есть ребенку это именно интересно, как игра. И четвертое это очень важный момент это делегирование. Девочки, у многих это очень сильно страдает, и нам с вами всегда кажется, что если я, например, нахожусь в декретном отпуске с ребенком, то как-то мне будет неудобно просить кого-то о помощи. Но это тотальная ошибка, друзья. Если у вас есть люди, да, которые могут вам помочь со стиркой, с уборкой, с готовкой, там, с приготовлением еды, Пусть не всегда кто-то может погулять с ребенком, не стесняйтесь, просите. Это обязательно должно войти в вашу жизнь, и вы поверите, что вам будет даже проще дышать от того, что у вас будет какое-то разнообразие, и какие-то вещи вам не нужно будет делать хотя бы иногда. Я, кстати, иногда делегирую это специалистам, но это сейчас. То есть у нас в городе можно нанять человека за 300 рублей в час, чтобы прибрал дом. И дома чистота. Или, допустим, заказываю еду надо. И пятый момент, это момент, который тоже меня очень сильно спасает, это качественное общение со своим ребенком. То есть часто, знаете, бывает такое, что ты вроде бы как и находишься с ребенком дома весь день, но на самом деле ты находишься не с ним. То есть в своих мыслях вы занимаетесь да каким-то бизнесом, ты думаешь о каких-то других процессах или ты в социальных сетях сидишь, либо ты смотришь сериалы в телевизоре и так далее. То есть вроде как бы да мы с ребенком весь день, но по факту мы его мы ему внимание уделяем ну так знаете не очень качественно. И я для себя четко поняла что ребенку нужно именно качественное, качественное общение. То есть ребенку не так важно, чтобы мама прямо весь день занималась им. Как 20, 30, 40 минут это либо час, то есть в зависимости от вашего ребенка, когда вы занимаетесь только ребенком. То есть вы выключаете телевизор, вы убираете мобильный телефон. Вы отключаете свой мозг, включаете режим такой девочки-девочки, и то есть вы становитесь как бы на уровне ребенка. Вы начинаете веселиться, играть, прыгать, беситься, гулять, играть, играть в снежки, там в снеговика в песочнице, играть. И то есть это время, когда у вас включается ваш внутренний ребенок, и вы с этими эмоциями проводите время со своим ребенком. На самом деле это придает колоссальнейшее количество энергии как раз таки когда мы с вами в роли такой серьезной да, мамы это очень много у нас забирают с вами до да, энергии друзья ну что ж мои способы как я научилась вести бизнес с дома вместе со своими детьми и я надеюсь что это видео было для вас полезным если так, то ставьте лайки этому видео, делитесь с друзьями и подписывайтесь на мой канал. Давайте дружить! И конечно же, если у вас есть какие-то вопросы, я жду их в комментариях ниже под этим видео. И я с огромным удовольствием отвечу на них в следующих своих видео. Ну что ж, пока и до скорых встреч!